Привет, девчонки в зоне вещания Юлия рыши проект А Сегодня я хочу вас поздравить с зимой и с началом декабря. Это замечательный месяц Чем я его очень сильно люблю Потому что в декабре, во-первых, у меня день рождения А во-вторых, у всех Новый год И этот декабрь выдался особенный То есть для кого-то он проходит за заснеженным, белой зимой А у меня он зеленый и солнечный Ну, как последние 4 года подряд Но в этом декабре еще у меня и большой юбилей Мне исполняется 30 лет И по случаю этого я хочу узнать устроить мега распродажу, мега распродажа на два особенных курса, которые были в этом году. Это менеджер по трафику и женское предназначение. Почему именно эти курсы? Потому что все девочки, которые прошли эти курсы, уже свалили из офиса, и этой зимой вы увидите очень много интервью именно с ними. Поэтому, если ты хочешь также проводить свое время в теплых странах зимой и, и постоянно путешествовать, не зависеть от офиса, то с 8 по 15 декабря я устраиваю глобальную распродажу на эти два курса. И что тебе нужно сделать сейчас? Подписаться под этим видео форму, для того, чтобы 8 числа ты получила ту ссылку, по которой ты сможешь купить эти заветные курсы 60% процентной скидкой. Итак, основная задача – запомнить число 8 декабря и э, подписаться. С вами была Юлия Рыж, и до скорых встреч в теплых краях. Пока-пока!